Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу вам показать и рассказать вот о, о таком простом рисунке. Он называется по-разному. Его называют цепочка, замочек или просто ажурная дорожка. Этот узор можно использовать как самостоятельный рисунок, также его используют как ажурную дорожку в более сложных рисунках, допустим, между оранами, между косами. И очень часто этот рисунок используется в японских ажурах, в японских рисунках. Он вот может вот так обрамлять более сложный рисунок или просто служить, вот как, допустим, вот этот рисунок, ажурной дорожка. Сейчас я вам покажу, как он вяжется. Вот такой вот рисунок, на белом более видно его. Для для образца я набрала 19 петель, здесь у нас получается дорожка из изнаночных петель и 3 дорожки вот этих вот на цепочек или замочков. Все вот такие рельефные узоры, где присутствуют и лицевые, и изнаночные такие вот ряды, петли, я начинаю с изнаночной стороны, и этот изнаночный ряд я в рапорт не считаю. Этот, в этом изнаночном ряду я распределяю наши петли. Нам нужно сейчас распределить кромочную, не считаем: 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. И для симметрии еще 2 лицевых и кромочная. Вяжем наш раппорт узора. Повторя, наш раппорт э, узора состоит из. 5 петель и 4 рядов вот этот изнаночный ряд в количество рядов нашего раппорта мы не считаем это у нас разборный вот такой ряд мы вяжем 2 лицевых 3 изнаночных это у нас подготовка к нашему узору и этот рядочек мы потом нигде не учитываем так просто потом удобнее вязать с нашей лицевой стороны переходим на лицевую сторону и вяжем наш первый ряд снимаем одну кромочную 2 изнаночные далее у нас с вами 3 лицевые петли захватываем самую крайнюю петлю самую дальнюю 1 2 третью лицевую петлю захватываем и через нее протягиваем две первые петли петельку со спицы отпускаем вяжем эти петли лицевая накид лицевая далее у нас 2 изнаночных опять наши 3 лицевые петли захватываем третью лицевую петлю и через нее протаскиваем наши 2 первые петли петельку отпускаем эти петли вяжем лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных. Следующие наши три петли лицевых подхватываем третью петлю, через нее протягиваем две первые петли, петелечку отпускаем, провязываем лицевая, накид, лицевая. Это мы связали наш первый ряд. Это лицевая, лицевая сторона и первый ряд. Все изнаночные петли и третий ряд, который будем связать с лицевой стороны, у нас вяжется по рисунку. Перевернули на изнаночную сторону. Вяжем 2 лицевые 3 изнаночные накиды мы вяжем изнаночными 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые кромочная связали второй ряд изнаночный третий ряд у нас вяжется рисунку над лицевыми петлями вяжем лицевые над изнаночными петлями вяжем изнаночные Переворачиваем на изнаночную сторону. Еще раз напоминаю, с изнаночной стороны мы всегда наши петли вяжем по рисунку над изнаночными, изнаночные над лицевыми, лицевые. Вот так мы с вами провязали 4 ряда наших, нашего узора. И теперь дальше вязание опять начинаем с первого ряда. Если мой мастер-класс вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.